здравствуйте друзья сегодня традиционный прямой эфир воскресенье час дня разбиваем пару пока вы присоединяетесь я начну свое вещание сегодня немного вопросов небольшой план на сегодняшний эфир немного вопросов я думаю что о всем привет сердечки посыпались здравствуйте рада вас приветствовать друзья Сегодня немного вопросов. Я думаю, что мы даже, в принципе, если вопросов у вас не возникнет, то закончим общение там, в течение получаса, может быть, максимум минут сорока. Вопросы будут интересными. Значит, вопрос от подписчика «Хотим сменить четырехкомнатную квартиру в панельке». На частный дом, но есть кредит на автомобиль, квартира куплена с участием маткапитала и проблема с продажей в связи с буйными соседями. Сегодня все пошагово отвечу. Второй вопрос, который будем обсуждать, как с индивидуального инвестиционного счета получать налоговый вычет. И завершим. Есть ли смысл покупать сейчас недвижимость? Если у вас в процессе возникнут какие-то свои вопросы, пишите в чат, и я буду возвращаться, и, конечно же, буду на них отвечать подробно. Итак, хотим сменить четырехкомнатную квартиру в панельном доме на частный благоустроенный дом такого же метража, но в деревне. Проблемы три возникают в связи с нашим желанием первое у нас есть кредит в семье на автомобиль и автомобиль нам нужен ну соответственно расставаться не хотим это нормально особенно если мы планируем в частный дом переезжать то машина конечно обязательно должна быть в семье хотя бы одна квартира куплена с участием материнского капитала и будет проблемно найти покупателей за шумных соседей и начинаем разбивать пару да друзья то есть начинаем сразу же делить большую задачу на много-много маленьких составляющих для того чтобы преодолеть это препятствие и чтобы у нас все получилось первое с чего я предлагаю начать это конечно же решать вопросы с соседями подскажите сколько стоит обучение на ваших курсах приходите 23 июня и там будет как раз запуск нового потока я обо всем расскажу вообще у нас диапазон цен разный от 290 рублей можно все найти на любой вкус и кошелек, как говорится. Итак, начинаем разбивать. И у нас первая задача, которая стоит, это, конечно же, утихомирить соседей. И она, вы знаете, самая такая длительная. Поэтому я предлагаю начинать с нее. Желание есть, цель мы определили. Мы знаем, какой мы дом хотим. Мы понимаем, какой у него должен быть метраж. Может быть, даже ребята подобрали уже какой-то вариант дома и уже конкретно смотрят на него, медитируют. Съездили, посмотрели несколько раз. Поэтому нужно решать вопрос с соседом. У меня где-то год или полтора года назад была серия постов про шум. В Питере вводился новые законы, и я тогда как раз сделала такую подборку. Так вот, друзья мои, вообще я в сторис потом запущу, как это сказать, такой интерактивный слайд, где шум, написано время шума, которое запрещено или разрешено, а, но изменения идут постоянно, регулярно. Например, в Петербурге а, точно нельзя шуметь в выходные дни, в праздничные, нельзя шуметь с 10, до 7, с 10 вечера до 7 утра и нельзя шуметь днем, по-моему, с э, часу до трех. Потому что это считается или с 12 до 2, или с до 3, это считается время обеденное, дневное, и тоже люди должны отдыхать, и тоже шуметь нельзя в многоквартирных домах. Поэтому для того, чтобы нам совладать с буйными соседями, нам нужно подготовиться. И в первую очередь нам нужно позвонить участковому и забросить ему удочку, и сказать, ой, дорогой участковый, там, здравствуйте, мы там живем в такой-то квартире, по такому-то дому, относимся, соответственно, к вашему участку. Uh, у нас тут соседи буйные живут, мы пока никого не привлекали, пытались с ними uh, договориться, даже если не пытались, надо сказать, что пытались, мы пытались с ними договориться, но у нас не получилось, вы не удивляйтесь, если мы будем жаловаться, вы вообще нам расскажите, посоветуйте, как можно побороть в соответствии с законом, мы не хотим никаких там воинственных действий и всего остального а Наша задача, которую мы пытаемся достичь в связи с этим обращением к участковому, в первую очередь обратить внимание участкового, что мы к нему придем скоро. Так или иначе, скоро у него на столе окажется наше заявление о том, что просим разобраться в ситуации, в связи там, или привлечь к ответственности и так далее, и так далее. А, и оно не будет проигнорировано, как ни странно, потому что мы уже предупредили, участков уже морально готов, со, э, участковые, соответственно, когда они начнут буянить, мы вызываем отряд полиции и даже не думаем ни о чем. Можно не ходить, не, не разговаривать, ничего можно не делать, можно просто вызвать э, полицейских, э, зафиксировать на видео прямо с телефона там вот моя квартира, я там здесь живу, вот смотрите, слышите шум, вот я поднимаюсь, слышите шум, просто на видео зафиксировать, вот время сейчас такое-то, виде видеозаписи. Даже если сотрудники полиции приедут, они скажут, ну, тихо же все, вы скажете, ребят, вот, и показывайте видео, где зафиксировано, что шум был, тогда вы не будете считаться ложно вызовшим и так далее, и так далее. Вам, вас даже знакомить не будут, вы просто скажете, слушайте, мы их побаиваемся, давайте вы не будете этот, э, сообщать им, просто соседи жалуются и жалуются, а у меня на практике такие были ситуации, даже я лично э, решала эти проблемы, с, у меня был сосед, э, который постоянно делал ремонт, почему-то днем, э, мальчишкам тогда еще было два года, это было три года назад, э, Днем я никак не могла с ним совладать. Я к нему и сама приходила, я к нему уже говорила, и спокойно разговаривала. Я уже потом в какой-то момент пришла и сказала: ну, мужик, да слушай, ну если еще раз, я не буду молчать. И мне наплевать, что мы с тобой знакомы лично. Я вызвала на него сотрудников. Его оштрафовали, и после этого стало легче. Важный момент, конечно, можно там сказать, ну подумай, что там в этом такого вызову я полицейских, что будет. Друзья мои, будут штрафы, штрафы небольшие, от 500 до 5000 рублей, но наша же задача, чтобы прекратились эти шумные поведения, наша же задача, чтобы начался, ну так скажем, появилось уважение друг к друг другу, да, и к другим соседям, и в дальнейшем нам будет легче продать квартиру. Конечно же, мы участковому, сотрудникам полиции не рассказываем, что мы все это делаем только для того, чтобы квартиру продать, чтобы утихомирить. Вместе с тем, вам будет проще. Они будут шуметь, скорее всего, но уже будут шуметь в определенное время, потому что устанут платить штраф. Вот мы разобрались с вами с шумными соседями, и дальше мы переходим ко второму вопросу. «Квартира куплена с участием материнского капитала». Ну, тут написано год назад, но на самом деле не важно, когда она куплена, как давно, это не имеет никакого значения. Тут имеет смысл то, что вам нужно просто подготовиться, чуть, чуть подольше будет подготовка к сделке. Можно продавать квартиры, которые куплены за счет средств материнского капитала. Привет, Москва! Всем привет из Москвы пишет. Привет, Москва! Как мы действуем с вами? Мы должны, опять же, обратиться заранее в органы опеки и спросить у них порядок. Проходит комиссия по сделке, где собственниками являются дети. И вот тут, кстати, вот еще есть такой юридический нюанс. Если вы будете продавать квартиру без ипотеки, то есть к вам придут покупатели с прямыми деньгами, и если у вас еще доли вы не выделили детям, ну, то есть вы покупали год назад и, предположим, еще не успели доли детям выделить, то первое, что вам нужно сделать, вы можете вообще сейчас ничего не делать фактически, продать квартиру, и когда будет дом, уже в доме выделить доли детям. И вы будете считаться надлежащим образом исполнившим обязательства перед детьми. Конечно, дом должен быть ИЖС. А если же, это, ну, это такая... Полусерая, серая схема, да, не очень красивая, если же вы еще доли не выделяли и хотели бы, чтобы все было красиво, выделите маленькие дольки, маленькие-маленькие, можно, конечно, и не выделять, можно потом дом в доме уже непосредственно выделить доли, ну, конкретные для детей, но если вот прям, предположим, здесь сделка через ипотеку или еще что-нибудь, то тогда мы выделяем очень маленькие доли, потому что закон нас не обязывает о размере, нам нас обязывают просто выделить. Почему маленькие? Потому что э, мы можем продавать недвижимости, где собственниками являются дети, но мы обязаны им обеспечить такой же объем площади, не хуже или больше. И вот для этого и подключаются органы опеки. Они постоянно начинают э, анализировать, э, не ущемляются ли интересы детей, несовершеннолетних, а нет ли здесь какой-то махинации и так далее. Поэтому вы обращаетесь заранее в опеку, спрашиваете, какой порядок для того, чтобы попасть на комиссию, для ну, вот, фактического одобрения сделки недвижимости. И показывайте о том, что вы будете выделять долю ребенку равноценную или даже больше в таком-то доме. Вот и все. То есть здесь, по сути, пока вы будете бороться с соседями, можно вопросы с опекой решить, вам график расскажут, порядок расскажут, все бумажки, которые нужно собрать, вам расскажут, никто не будет вас там выгонять или говорить, А, -а, -а не, как это, не мать, а мачеха, не родители, а какие-то просто ужас. нет, абсолютно нормально, пожалуйста. Ну и а, заключительный вопрос в этом, в рамках этого, в этой, этой ситуации. А, в семье кредитные а, автомобили, которые необходим. Друзья, ну, продавать, конечно, машину, которая нужна, совершенно не нужно. Это понятно, что было приобретено специально для улучшения качества жизни. А, что, необходимо, а, что необходимо здесь сделать? Здесь, конечно... Вот однозначно ответить на этот вопрос поможет финансовый план. Да? Почему? Цифры. Они не лгут, у них нет эмоций, они ничего не придумывают, они ничего не приукрашивают. Они прямо вам покажут, а можно купить новый дом и при, этом, и при этом еще и машину содержать. Для того, чтобы подстелить себе соломку, что нужно сделать? Конечно же, рассчитать свои расходы. К сожалению, в самом вопросе не написано, покупаете вы в кредит или нет. Если вы берете в кредит, то конечно надо воспользоваться программой по сельской ипотеке, потому что там ипотечная ставка меньше, а вы прямым текстом пишете, что вы переезжаете в деревню, по, по программе вы проходите. Второй момент. Второй момент, нужно посчитать, даже если вы покупаете не в кредит, нужно будет посчитать в любом случае все расходы, связанные с содержанием дома, хотя бы первоначальные. Я вообще всегда предлагаю тест-драйв провести, поарендовать, пожить, поснимать. Я сама в свое время думала покупать дом и жила полтора года за городом, я не выдержала. Я сбежала. Я поняла, что это не мое совершенно. Ну, то есть, пока дети маленькие, пока им еще нет, там, так скажем, 18-20 лет, пока они не самостоятельные, вот эта постоянная гонка то в бассейн, то еще куда-то, то на какие-то развивашки, то еще куда-то. Ой, нет-нет-нет. все. А были еще случаи, когда мы вызывали скорую, это еще тогда было, когда не было вот этой пандемии, сейчас в принципе не так просто со скорой мы вызывали скорую потому что ну, там, а, у ребенка лимфоузел воспалился и мы подумали что что-то в ухо залезла ну в общем короче вызываем скорую нам говорят слушайте ребят мы не к вам не поедем по пробкам давайте вы к нам вот так вот. Поэтому, поэтому я так решила, что для того, чтобы выбрать дом за городом, нужно обязательно, чтобы сразу посмотреть, какая клиника, больница близко, чтобы в случае экстренной ситуации можно было решить вопрос. Ну и, конечно, вопросы с развитием детей, они остаются открытыми. Допустим, что вы это все прокачали, вы уже все пропробовали, у вас уже тест-драйв проведен, соответственно, вам хочется дом, вы знаете какой. Обязательно начинаем считать, какие накладные расходы могут возникнуть. По содержанию, именно по первоначальные накладные, не только те, которые могут возникнуть там, через год, через два, ну, грубо говоря, забор поправить, да, или там еще что-то. Это, на это вы сможете еще накопить там потом в будущем, ну, то есть вы можете это рассчитать. А вот именно прямо сейчас, вот заехали и что-то нужно сразу поправить. Возможно, там, я не знаю, газовый котел установить, или же на дров закупить, или еще что-то. То есть какая-то такая ситуация, которая требует решения финансового. Поэтому обязательно составляем финансовый план, выписываем все затраты, которые могут быть. Ну и, конечно, про финансовый план я буду рассказывать подробно 23 июня. Приходите, прямой эфир на 2 часа, на другой площадке мы будем его проводить, первые шаги разумного инвестора. Там я расскажу и про финансовый план, и про свою историю инвестора, как я вообще жила, росла и так далее. Короче, это будет целый эфир хвастовства, так что приходите, если, ну, если вам вообще интересно, любопытно и так далее. Регистрация по ссылке в шапке профиля доступна. А почему я еще так говорю, что это будет прямой эфир хвастовства? Потому что э, по факту я буду рассказывать аж начиная с, э, с рождения и до вот, становления. Да? То есть как меня обучали в семье финансовой грамотности, к чему это привело, и какие инструментами я пользовалась в своей жизни, и почему именно я пользовалась этими инструментами. А, принцип такой есть, обучение делай как я, вот я его вам покажу. Захотите, вы сможете на себя перенять. Поэтому... Не отказывайтесь. Здесь обязательно, что могу отметить. Важно посчитать обязательные расходы, которые у вас возникают. Вот вы когда все-все-все это сложите, вы посмотрите. Вот у вас остается кредиты и еще обязательные расходы по содержанию дома. И вот здесь следующий момент. Нужно вычислить какой-то процент от доходов. Если это, знаете, в идеале, вот в культура управления деньгами нам говорит, в идеале, чтобы было не более 10%. И вот никак иначе, 10% и все, -то, да? то есть сразу все прикинули, какой платеж по кредиту, сколько вы зарабатываете, какой это процент составляет. Так вот, если это составляет, если платеж обязательно составляет все-таки 20, суммарно, и по кредиту, и по содержанию дома, суммарно там 20%, то это уже такая вот, ну, самый-самый потолок. Почему? Потому что если доходы упадут в два раза, то автоматически у вас э, будет э, все обязательные платежи составлять 40% от бюджета, и на 60% вы сможете как-то выжить. Но если у вас сейчас уже платеж по кредиту, и плюс обязательные платежи по дому будут аж 8, ну, 40% составлять, э, то в случае падения доходов у вас э, обязательства задушат. Вы не сможете выжить, у вас аж 80% это будут только обязательные платежи. Получил зарплату, 80% отдал, а жить не на что. Поэтому, и вот это вот как раз таки предотвращает финансовый план. То есть мы смотрим, считаем, оцениваем и видим, а можно или нельзя. Ну и, конечно же, финансовый план помогает создать финанс, ну, резерв, ту самую подушку безопасности, которая обязательно должна быть у вас, друзья. Надеюсь, я ответила на вопрос подписчика. Я думаю, что жду ответа, реакцию в комментариях или под постом. Выгод ТВ по традиции этот эфир мы разместим. Как с индивидуального инвестиционного счета получить налог. Ну, техника на самом деле совершенно не отличается от получения налогового вычета по имуществу или же по социальному так называемому вычету. Это медицина, образование, там, страхование и так далее. А самое главное, что вы должны понимать о том, что вычет дается только в том случае, если у вас белая зарплата. И только в том случае, если вы... Ну, как, они не суммируются. Если вы получаете вычет по квартире, то вам сверху ничего не дадут. Предположим, вы зарабатываете, там, не знаю, 35 тысяч рублей, и вычет 54 600. И вы весь этот вычет забираете, потому что приобрели квартиру в ипотеку. Ну, вам сверху ничего не дадут. Все, вы его выбрали за счет имущества. Можно, конечно, разделить, там взять, предположим, нет, ничего нельзя. За этот год вы возьмете только один вычет. Ну, то есть, фактически, вам за год, конкретный за конкретный год, вам выдадут только тот вычет, который вы оплатили. Поэтому пункт первый, для того, чтобы было право, нужно иметь белую зарплату. Пункт второй, через портал госуслуг это делается очень легко и просто. Вы просто залезаете на портал, там вам нужны необходимые документы, их можно там же скачать в личном кабинете брокера получить справки для получения налогового вычета и все и направляете в электронном виде через портал госуслуг и в течение четырех месяцев с момента подачи вам приходит этот вычет на вашу банковскую карту которую вы указали. Опять же важно, конечно же, у индивидуального инвестиционного счета есть определенные ограничения. Если вы, предположим, зарабатываете аж полмиллиона в месяц белой зарплатой и у вас большой э, налоговый вычет, возр... ну, вы, у вас есть право на большой налоговый вычет, то вы фактически э, все равно не сможете получить вычет больше, чем на 400. То есть это ограничение в самом индивидуальном инвестиционном счете. То есть если я сейчас э, не работаю, то ничего и не сделать. Э, да. Ну, то есть, вычет вы получаете за тот год, когда вы были трудоустроены, когда у вас был открыт этот индивидуальный инвестиционный счет. Например, вы работали в 2018 году, а в 2019 нет. Вычет вы открыли в 2018 и завели деньги, и в 2019 заводили. Так вот, за 2018 год вы получите, а за 2019 нет, у вас не было права, не было оснований, вы сами ничего не заплатили государству. Ну, у нас же все очень системненько. Если, если ты заплатил, тогда у тебя есть право. Если ты не заплатил, а чего государство тебе будет платить? Да? Бывают и другие вопросы. Вот. Ну, и как я здесь подготовила небольшой расчет. Более подробно я его буду, конечно же, показывать во вторник, 23 июня. Но сейчас могу так рассказать. Я не знаю, на слух вы хорошо будете принимать или нет. Если зарплата 35 тысяч рублей, то годовой доход, годовой вот этот НДФЛ сам, пожалуйста, меня благодарят чате, мне приятно, годовой НДФЛ 54 600, соответственно, вы можете завести на счет только 400 тысяч. Почему? Потому что больше чем 50, 52 тысячи вам налоговый вычет все равно не дадут, ограничивают вот эту вот верхушку 400 сверху. Если ваш доход белый 15, годовой НДФЛ, который вы уплатили, тот самое право на вычет у вас есть на сумму 23 400 рублей. Соответственно, возврат, соответственно, завести на индивидуальный инвестиционный счет можно ежегодно 180, чтобы получить с них вычет. Если даже вы можете завести и 200, и 300, но вы платите государству 23 400, соответственно, вам больше не вернут. Это такой, как бы, ну, закон сохранения, да? Вот, поэтому будьте внимательны. Надеюсь, ответил опять же на вопрос подписчика, если что, отвечайте э, комментариями сейчас или же потом, после просмотра этого видео. Э, комментарии, возможно, доступные и в ГТВ. Есть ли смысл покупать недвижимость сейчас? Вот, друзья, здесь вообще очень многое зависит от ваших целей, вот серьезно, потому что, э, если мы, например, оцениваем для себя покупку недвижимости, то есть это я хочу улучшить качество жизни своей семьи, я хочу там, не знаю, из однокомнатной переехать в двухкомнатную, а может даже в трехкомнатную, у меня вот на это, на это копились деньги, были сбережения и так далее, то, то здесь я просто подхожу к оценке, как это сказать, качества того объекта недвижимости, который мне нужен, на него смотрю, да, то есть определился с местом, определился с видом, определился там с ценой и так далее, если это по финансовому плану мне подходит если это соответствует моим целям то почему нет почему нет это же ваша жизнь нельзя же откладывать жизнь из-за каких-то обстоятельств связанных с пандемией или еще с чем-нибудь наоборот можно спокойненько пользоваться и продолжать жить да? это же ну, как... ваша -то жизнь на этом не останавливается из-за того что что-то произошло в мире а вот если это инвестиционная история, то есть у вас есть сбережения и вы хотите заработать на этом, то вот здесь нужно думать, вот реально, здесь нужно останавливаться и нужно считать. В первую очередь нужно считать экономику сделки, а во вторую очередь нужно, конечно, считать доходность, но она будет вытекать из экономики сделки и, конечно же, нужно оценивать вообще объект в целом с точки зрения выгодности инвестиций подробно об этом буду рассказывать все 23 июня так что приходите регистрируйтесь ссылка в шапке профиля есть а тут отмечу что когда вы выбираете объект для инвестиций недвижимость вам нужно оценивать потребности массового покупателя когда я смотрю объект для себя я заглядываю там предположим ну допустим да я заглядываю предположим в какой-то дом и я вижу то, стройка идет напротив, Ой, да ерунда, мне так нравится этот район, здесь такое парадное, здесь такой двор, здесь так близко все вот это, вот это, вот это, вот это. Стройка скоро закончится, там лет через пять. И все будет вообще классно. У меня будет отличный вид из окна на прекрасный парк и все остальное, просто пока парка нет. Когда мы выбираем для себя, такие рассуждения возможны. Но когда вы выбираете для инвестиций, таких рассуждений вообще не должно быть. Вы должны прямо подходить скурпулезно для людей, чтобы было комфортно снимать на долгосрочной основе и чтобы было комфортно выкупить. Чтобы там были основные массовые параметры, да, учтены. Вход, инфраструктура, транспортная доступность, вид из окна там, что там внизу, магазин, не магазин, кафе, не кафе, потому что очень часто, если вы берете квартиру на втором этаже, а внизу э, какой-нибудь ресторан, там, китайской или вьетнамской кухни, или индийской, о, это будут ароматы. Это вы должны будете искать такого, прям, человека, с который э, очень любит восточную культуру и готов в этом жить все время. Я, мне нравится азиатская кухня, я вообще люблю Азию, но вот мне кажется, ну, хотя, наверное, да, я бы, наверное, жила в такой квартире, где все время пахнет карри, в принципе, да, я бы не против была, но, с другой стороны, я понимаю своих детей, они бы у меня, наверное, не выдержали, они там очень чувствительные, там, мамочка, что там пахнет, это все, как, фу, как воняет, любой какой-то резкий запах для них воняет, хотя, на самом деле, запах абсолютно нормальный, может быть. Поэтому, прежде чем принимать решение о покупке квартиры с точки зрения инвестиций, нужно считать экономику сделку, и нужно просматривать доходность, нужно смотреть расходы, которые вы понесете. А если вы еще и хотите в кредит брать с точки зрения инвестиций, вот тут вот сразу вот нет. Это такой спорный вопрос. У меня была статья на fincult.ru на сайте я, по-моему, ее даже как-то рассылала где-то в личных сообщениях, но в любом случае, друзья мои, прежде чем вкладываться в инвестиции, вообще инвестиция это такая, такая история, когда вы должны инвестировать только на свободный, только на свободный. Если вы планируете покупать квартиру в кредит, то уж лучше разобраться с акциями облигациями, с фондами ИТФ и вложиться в них. Доходность, поверьте, будет не хуже, а может даже лучше, зато затрат точно будет меньше. Ну, объекты недвижимости, это только кажется, что так легко управлять ими, а на самом деле вы же должны понимать о том, что возникают и расходы на содержание, и на коммуналку, и на ЖКХ, и все остальное. Как, несмотря на то, что сейчас пандемия, вот, например, в Московской области ничего, ничуть не снизили никаких коммунальных платежей, и более того, даже несмотря ни на что, их планируют повышать. Так что любые инвестиционные истории нужно оценивать экономику сделки. Подробнее обо всех инвестициях приходите во вторник, буду рассказывать целых два часа на семинаре «Первые шаги разумного инвестора. Регистрация по ссылке в шапке профиля». Также ее прикреплю, скорее всего... А, я не смогу ссылку прикрепить, да. Мне так в Инстаграме вот это вот не нравится, то, что нельзя ссылки крепить. Ну, и в общем, тогда переходите просто в заголовок в шапке и там увидите ссылку. А вот, собственно, и все, друзья. У меня, в принципе, на сегодня вся информация, то есть немного было вопросов, и я на них все достаточно подробно ответила. Если у вас вопросы остались, вы можете их задать. Если прям сейчас... Если у вас сейчас вопросов никаких нет, то тогда увидимся с вами уже 23 июня в 8 часов вечера по Москве. Там, кстати, если те, кто надумает пройти регистрацию, вы попадете на страницу с предварительными заданиями. И эти предварительные задания, они как раз-таки э, сделаны для того, чтобы понять вашу финансовую ситуацию, то есть это, знаете, не просто прямой эфир, это такое практическое, практическое занятие получается, потому что вы анализируете себя, свое финансовое состояние, там от первого шага, от второго и до третьего, третий шаг, кстати, будет открыт уже завтра, в понедельник будет рассылка и будет третье видеозадание, задание. пожалуйста, я вижу благодарность, пожалуйста, ну что, друзья, тогда всем желаю отличного воскресенья, э, не скучать, в Питере погода испортилась, хочу я вам сказать, то есть солнышко светит, но не греет, ветер э, отвратительный, такой чисто питерский, когда тебе дует спину, и ты хочешь куда-нибудь сбежать и скрыться. Елена, добрый день, у вас всегда содержательные эфиры, спасибо большое, Елена. вот теска мне комплимент сделала, спасибо вам большое, я очень рада, что э, нравятся мои эфиры, потому что я долго сопротивлялась на их проведение, мне казалось что это никому не нужно, если честно. <смех> Мне казалось, что... Ну, кто будет в воскресенье приходить и слушать и смотреть? Нет, вот практика показывает о том, что просмотры идут, и да, мы будем продолжать это дело. Посмотрим сейчас, вот как э, с июля месяца я там буду в разъездах, я буду перемещаться из одного города в другой. Может быть, мы сделаем их реже, не каждую неделю, а, там раз в две недели, то есть по два эфира в месяц, но точно мы и будем сохранять. А если все получится, если прям... Не будет никаких накладок, то оставим также еженедельно. Ну что, друзья, спасибо всем за участие. Еще раз желаю вам хорошего воскресенья. Завтра плодотворного, активного, бодрого понедельника. Приходите во вторник в 8 часов вечера по Москве на интернет-семинар «Первые шаги разумного инвестора». Буду рассказывать про себя, если про со мной мало знакомы, прям вот все расскажу, как делала моя мама, бабушка и родители для того, чтобы получить тот результат, который сейчас есть. И это будет полезно не только для того, чтобы вы что-то у себя исправили, но это будет полезно для того, чтобы вы знали, как своих детей воспитывать, это же прикольно. Сам себе помог и еще и детям добавил знаний и мозгов. Всем счастливо и до встречи в во вторник.